Вот, сидим с подругой, и я ей что-то вдруг начинаю прям рассказывать о том, что париться ни о чем не надо. Она мне говорит, типа, нет, надо. Я говорю, да нет, можно и не париться. Она говорит, да нет, ты что, ну надо же как-то париться. Вот, и тут я, я понимаю, что она это я что я в ней вижу вот эту себя, которая такая сидит и говорит, что надо париться. А я это типа ты. Вот, и я ей все вот это вот как-то все пыталась, пыталась доносить до нее, И потом она говорит, слушай, у меня сейчас такое ощущение было, как будто вот какое-то какое знание мимо меня вот так пролетело. Но, говорит, я его, говорит, так и не поняла. И прикинь, это так забавно. Я, говорит, так и не поняла. Говорит, ничего. <смех> Блин, прикольно. Вот эту тему. Я видела вчера, как встает солнце. Такое красивое, красненькое. Такое. Я думаю, господи, почему? Она же такая красивая. Чего же я раньше-то не видела? <смех> Ой. Я, короче, уехала от подружки. Я не вывезла находиться рядом с ней, потому что Блин, она он сидит в такой какой-то глубокой яме страданий. И там вот так и сидит. И, по, и приглашает, типа, посиди со мной тут, чтобы мне не было так плохо здесь. И я так что-то замучилась прям. Вот. И я избежала оттуда. Почему я думаю? А еще что-то у меня какая-то тема возникла в голове, вот про вот эти зеркала. Не все же люди зеркала. А, те, которые тебя трогают, то есть которые тебя раздражают или наоборот а откликаются в тебе ну, чем-то теплым, это значит однозначно твое зеркало. То, что для тебя ну, тебя не трогает никак, ну. Это не является твоим зеркалом. Какая-то картинка была, что вот типа есть я, а все, что вокруг, это зеркала, и что типа я живу со своими зеркалами. Это так, типа. И только поэтому, вот из этого исходя, получается, я вот это все сама делаю. Что вот эти вот... Ну, видишь, классно у тебя вот твое раскрывается понимание это же очень ценно офигенно то есть да. вот оно и пошло и да на самом деле когда ты общаешься даже ну там со своими друзьями близкими вот смотри на него через зеркало себя то есть убить себя и через зеркало себя общайся когда ты общаешься именно так и чувствуешь этого человека в себе. И ты как бы говоришь себе, но в то же время ему. И это доносится. Прям доносится куда нужно. И получается такая двойная работа, двойной эффект. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Пишите комментарии. И подписывайтесь на канал Чистое Сознание. Отдельная благодарность тем, кто репостит наши видео в своих соцсетях.